Всем привет, ребята, это мне Жафозлив, канал Дерек. Вот. У меня есть второй канал. Его, он называется Рассел. Вот. Тоже. Ну, как сказать, я там видео снял пару недель тому назад. Вот. Я просто хотела вас предупредить, что у меня есть второй канал. Хотя уже там предупреждал. Вот. У меня есть второй канал Рассл. Вот. Вот. Хотя я хотел вам сказать, что у меня есть второй канал. Называется Рассл. Вот. Ну что, с вами был я, Решат Возлыв. Это no. канал канал Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.